Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я опять буду играть в Wormix. Очень часто начинаются, кстати, видосы с этой карты. А попался мне противник довольно, ну, наверное, неплохой, потому что эпичная шапка, робота. Играть будет сложно с ним. Плюс еще первый ход у него. Вот, но я попробую опять сыграть в крысу, потому что, ну, я обожаю играть в крысу, по-другому не умею. В принципе, я так очень даже плохо играю. Вот, но в крысу иногда вытаскиваю. О, смотрите, это мой подписчик. Э, кстати, видос выложился, если ты смотришь меня, привет. Видос выложился, потому что я сделал нормальный вынос. Такие я делаю один раз в миллион лет. Вот, поэтому я не мог не похвастаться таким выносом. И вот э, такой видос, естественно, вышел. Хоть и бой сам некрасивый, как я обещал, нехороший, но вынос такой э, редко можно сделать моими руками. Вот, поэтому считаю, что это просто чудо. Смотрите, ну, естественно, сам вынос, да. Мы ставим минку, и все, в принципе, вот он весь вынос. В исполнении он очень простом, но если подумать, кто это делает, вы будете в шоке. То есть, такой вынос я, не, ну, не должен был никак сделать. Смотрите, я встал еще на пути вертолета, то есть, если сейчас со тремя пульками не попаду сразу, я проиграю. Ну, вот, плохо попал, теперь все, есть шанс проиграть. Но из-за того, что он был роботом, он проиграл, по сути. А, а так могла бы быть ничья. В общем, вот так вот. Иногда робот, конечно, ну, поганит игру, но в основном робот это топовая штука. 1227 рейтинга. 277. Кстати, чуваки, я хотел сказать, что если вот у вас сейчас идет в школе матеша, и вы такие, я не хочу это дерьмо учить, оно мне будет не надо, даже если вы поступите в шарагу, оно вам будет очень надо. Только, естественно, не на гуманитарную специальность. Вот сидите вот это всякую дрянь началом от анализа и учите, пожалуйста. Потому что я не ходил почти в школу. Ну, то есть я думал, зачем мне это дерьмо нужно? Оно абсолютно бесполезно. То есть э, ничему не учат, по сути. Буду бездельничать, буду только ну, гулять, ходить и все. И, в принципе, я так э, с пятого класса по одиннадцатый проходил школу. То есть я был максимально я был на занятиях это 50 процентов вот игре сдал к счастью очень даже неплохо сдал вот но <смех> материал естественно я не знаю поэтому ЕГЭ это не показательно ума или там чего-то еще короче я просто жалуюсь то что я тупой ну типа ничего не знаю короче может быть я и не тупой на самом деле но я ничего не знаю потому что я плохо учился в школе теперь мне тяжело учиться в вузе потому что я плохо учился в школе вот, вот что я хочу сказать э -э, я сижу и читаю прям эти все сраные учебники за 10 класс очень долго а мог бы сейчас например поиграть в формикс почему видосов нет потому что я учебники читаю поэтому их пока и нет э -э, очень странно то что барашек нанес мне по сути нанес противник урона Почти столько же, сколько нанесет его яд после его хода. Это странно, на самом деле. Ну, может быть, не столько же, но... Смотрите. Э -э, баран довольно странная вещь. Ты иногда можешь нанести много урона, иногда ты можешь вообще его не нанести. Хотя здесь, ну... Должно было повести, мне кажется. Тут э -э, неплохо. То есть он затравил меня сначала, потом взял э -э, просто... На фул бронера, прошу заметить, на, фур, на фул бронера взял, э, как он называется, вертолет, да, вот вертолет. И шел у нас по урону? А по урону у нас э, примерно разница в 80 хп. А я кинул барашку. Как это может быть вообще? Я, наверное, просто рап и не умею кидать барашку. Если вы умеете, напишите, пожалуйста, в комментариях, каким образом это делать надо. А, ну он флагнул, ну правильно, потому что следующий ход я пытался барашку бы кинуть, опять, вот в общем-то правильно. Опять же, не ждите крутых боев, никаких э, тут не будет, э, тут будут обычные игроки, там не, ну короче, там будет парочка, может десятью 10 тысячами рейтинга, но это обычные бои, как я зашел, короче, в игру, э, я ничего не монтировал, опять же, я ничего не монтировал, потому что, ну нет у меня времени, так как микрофон сломался, покупать я пока не собираюсь. Потому что у, у айфона вроде бы более-менее такое нормальное звукозаписывающее устройство. Вот. Ну и, в общем, да. Пока без монтажа, сори. Э, смотрите, прикол. Я раньше здесь всегда пытался выносить. Всегда. То есть первый ход, когда был мой, я всегда пытался выносить. И ни разу не вынес. И все равно пытался до самого конца. Вот это называется безумие. Оу, как моя собака хрюкает, как свинья. Кстати, вот напишите в комментах, какие у вас есть домашние животные. Вот у меня домашнее животное, это маленькая собачка. Я, правда, не знаю, что это за чудовище, вообще какой породы. Вот, но она, но, типа, должна быть маленькая, карликовая, с короткими ногами, ну и прочее такое вот чудовище. Но она у нас весит 10 килограмм, вроде бы. Короче, 9-8, не знаю, много весит, я... Короче, я ленюсь поднимать ее на кровать, допустим, или куда-то там еще надо ее. если подняться, я не поднимаю ее, потому что мне лень, она тяжелая. Вот, напишите, какие у вас есть, и, ну, просто так, поделитесь со мной этим, потому что, ну, мне интересно реально, как вы вообще с ними там гуляете. Вот, например, короче, у моих знакомых есть большая собачка, и они постоянно с ней гуляют каждый вечер а каждое утро гуляет другой член семьи то есть это геморрой моя срет просто в определенное место у нее в квартире есть такая точка, там все быстренько убирается и в принципе никому не мешает вот тем более она в общем странно то что я говорю про собачье говно в видосе про игру это наверное это странно ну ладно суть не в этом суть в том что я опять выиграл и опять э, не до конца так с... что-то с подбором случилось что-то тут не так опа нашел отлично следующий бой а кстати я вроде бы э, уже записывал на youtube этот видос если это повторка я очень извиняюсь но я посмотрел свои видосы прошлые, вроде бы это не повторка. Просто реально не было времени, я материал наснимал, а времени не было его озвучить. Вот, если это повторка, я реально прошу прощения, сделаю как можно быстрее, если напишите в комментариях, к какому видосу это отсылочка, вот. Я сделаю как можно быстрее следующее видео, уже нормально, не повторку. Вот, но реально, я думаю, что вроде бы это, так сказать, оригинальное, то есть создано впервые, первородные Смотрите, сейчас я не успел запрыгнуть из-за дрона. Но почему-то, когда я играю, этот дрон кажется мне очень странным. То есть, как будто он вообще не работает. Но когда только я против кого-то играю, кого-то с дроном, меня дрон прям быстро-быстро оттачит. Возможно это просто мне кажется Скорее всего это кажется Потому что это игра да? Тут просто кот и все Тут не может быть никак иначе Вот, но не знаю Меня бесит это реально Я не знаю почему Мне так кажется Но вот такое впечатление у меня есть Кстати, кажется я в очень невыигрышной ситуации Реально Потому что у меня хп почти на сотку меньше Вот И у противников сама позиция лучше я даже не знаю, что делать сейчас. Ждем еще одни барики тогда и пытаться будем э, выносить. Кстати, вот этот вот, опять же, дрон от робота, он сильно мешает, потому что я бы мог сейчас скинуть его на мины и зауронить барашкой, но у меня не получится. Так, понимаю, может быть, вынесу сейчас. Может быть, вынесу, но не знаю, опять же, дрон очень сильно мешает. Нет, не вынесу точно, я знаю, точно не вынесу. Потому что я потратил ранец потратил. Что делать, я даже не представляю. Даже вперед не получилось скинуть его. Понимаю. Ну, тогда что делать? А, отлично, я себя зауронил. Ну, все, я флагую, потому что я прососал этот бой. Очень даже хорошо. Опа. Смотрите-ка, вот здесь уже, мне кажется, под десятку тысяч рейтинга есть. Сейчас напишет мне, давай, на, ну, становись на край, НЧ дам тебе сейчас. Вот сто процентов, я просто вангую, так и будет. Ну, типа, мне не нужно НЧ, мне, в принципе, плевать на рейтинг. Клан? Что, что значит клан? А, типа, он зарофлил с моего клана? Ну, точнее, не с моего клана, а в клан, который оступил, а, случайно. Вот, а, либо же, я не знаю. Зачем он это написала? Куда он вообще идет? Довольно странный чувак, конечно. Ну ладно. Он думает, а. Он, наверное, думает, что я на край встану сейчас. А, стукну по нему. Не знаю. Может быть, с базуки. И встану на край. Но ну, нет, я так делать не собираюсь. Давайте закроемся бариками. Хотя, в принципе, вы не играете, зачем я постоянно говорю? Что-то такое интересное Ну тут, в общем, изи Поставил балку, кинул паука и все А, нет, паук Ну хотя, как балку, смотря, поставить Можно нормально поставить Ну он по-идиотски поставил, ну ладно Суть не в этом Может он не хотел паука Можно вообще что угодно сделать спокойно Можно и барашку кидать Железного, в принципе, если он не есть Я, по сути, уже проиграл А, ну и нло так и НЛО. А он барьеры сломает ну прекрасно просто замечательно хороший ход я считаю о чем я делать я даже не знаю ладно посмотрим сейчас может это поймаю на ошибки чисто потому что ну я понимаю что у меня уже реально шансов маловато так как это код к тому же этот код еще в хорошей шапке и с, ну, таким неплохим довольно-таки артефактом. Плюс арсенал у него лучше, чем мой, это точно. Вот, что делать, я не знаю. Наверное, дам ему паука для профилактики. Вот. А хотя, может быть, и кувалду дать, а потом упасть с паучка-то. Что-то я вообще не то сделал. Странно. Не знаю, если бы я сейчас озвучиваю, если бы я тогда играл, я бы дал ему паука сначала, а потом бы... А, вот оно, как я понимаю, ему просто не повезло, оказывается. Так, ну ладно. Ну, смотрите, здесь просто идеально сядет сейчас барашка. Я считаю, у него останется хп... Да у него вообще не должно, по сути, остаться хп. Он должен сдохнуть. Что это, 16 хп? Вы что, издеваетесь? рандом это странно очень М почему он выбежал короче ладно просто ругаться на механику игры это тупо так но ну он сейчас обосрется я уверен в этом спокойно типа у него нет -то шанса вообще ничего здесь сделать. короче просто не везет чел реально просто не везет если бы ему нормально везло, он бы уже давно бы выиграл но просто адски не везет и все он, он даже не успел забуриться. То есть, это реально очень невезущий для него бой. О чем я, кстати, делал сейчас? Фу, мне тоже не везет. Прикольно. Там заземка его стоит. Ну, хотя бы так. Я уже думал, сейчас не смогу пролезть. Это будет вообще прикол. 16 хп добить. Так, Все. Ну, давай быстрее. Почему так странно работает вот этот переход боя, конец боя? Типа, что там можно сохранять так долго? М -м, хотя бы нашлось следующее быстро. Это последний, кстати, бой, я запомнил по карте. Это 5000 рейтинга. Э -э, без доната написано на нике. Ну, посмотрим сейчас, как он играет. А -а, Почему-то мне кажется, что... Это крыса, вроде бы я с ней играл, ну, типа неважно вообще, я не собираюсь э, там говорить начало с которым вообще не играл, что это крыса, да и я сам крыса, я это говорю, что я крыса, вот поэтому это не оскорбление, но э, я вот так предполагаю, что бой будет долинный, учитывая то, что я ускорил на 50% э, свое видео, и видос закончится в 18 минут, а начался он в 13, там примерно семь с половиной минут один бой шел то есть это довольно немало вот так вот поэтому да наверное все-таки будет я уже реально не помню видео записывался почти месяц назад наверное все-таки будет такой красивый бой обидно то что провалился я затупил не знаю теперь что делать даже у дерьмового 512. Красивое число, кстати. Замечательное число. Это двойка в девятой степени. Кстати, если ошибся, поправьте. Ну, вроде бы да. Так, ну что ты сделаешь? Так, я понял. Ну, это странная идея, на самом деле. Ну, может быть, и нормально. Может быть, и нормально. Но мне кажется, он роет себе яму. Если мне так кажется, конечно, это замечательно. Но если это есть на самом деле так просто отлично странно что я вылезти смог очень даже странно а что вот сделаешь а что они что балки надо было улучшать придется огнеметом сейчас бить его не понял что я за дрянь сделал я хотел же огнемет взять я понял в общем тогда я чем-то другим думал но не головой точно а может быть я планировал выносить его не знаю но думаю, надо было лучше, это факт. Че, он собирается здесь пролететь, что ли? Ну-ка, давай попробуй Пролетел... Надо же? Хотя, ч ⁇ по себе людей не судит. Я бы не смог, например. А он смог. Так, ну вот, нормальный ход огнеметом за уронил Нормально. Кстати, я планирую сейчас еще раз э, огнеметом. Потом еще раз, наверное, если выжил, конечно. А потом заряжать его барашкой и все. Мне кажется, получится. У меня позиция реально на лучше, потому что мой перс не тонет. Он находится внизу. ХП у нас одинаковый, арсенал в принципе тоже. Ну, ну и шапки с артефактами тоже одинаковые, считаю. О, а вот это плохо. Хотя я могу скинуть на мины, попробовать его. Могу попробовать утопить. Или мины я потратил. Нет, одну я точно потратил, мину. Так, Все, вроде вылез Кстати, вот кто меня досмотрел до этого момента Можете написать, пожалуйста, плюс-плюс-минус в комментариях А давайте вот так Давайте ставим прогрессию, потому что кто-то может списывать Я же говорил, да, что я готовлю конкурс для тех, кто досмотрит до конца Смотрите, если первый чел пишет плюс-плюс-минус И вы это видите, что он написал вы меняете последний знак на противоположный. То есть, вот, например, чувак написал плюс плюс минус. Вы видите последний знак у него минус на комментарии, на последнем комментарии с этими знаками. Вы пишете плюс плюс плюс. Если человек э, видит плюс плюс плюс, он должен написать плюс плюс минус. То есть, чтобы, ну, закономерность довольно простая, но чтобы тот, кто просто списывает комментарий, он э, не написал. А я буду смотреть по времени. То есть если будут два подряд коммента с плюсами, то значит последний комментарий он просто по рофлу написал, ну, типа, случайно. Вот так вот. Довольно просто, но поможет мне потом определить нормально победителей конкурса. А что вот сделать сейчас? У меня нет ложки, вроде бы я нет. Придется брать эту дрянь, но я не знаю, как она будет. А, а она хорошо работает, кстати. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.